Привет всем! Меня зовут Лера, и вы на моем канале о рукоделии. В этом видео я покажу вам, как связать крючком симпатичное ажурное пончо. В моем мастер-классе я показываю вам теплый вариант изделия. Такая вещь спасет вас от холода и осенью и зимой. Но вы запросто можете поэкспериментировать и вязать их с хлопка. Тогда, например, теплым летним вечером вам тоже будет очень здорово. Для начала пройдемся по конструкции и размерам изделия. Все замеры я производила уже после ВТО. Пончо состоит из трех деталей – переда, спинки и воротника. Все части вяжутся отдельно, затем сшиваются. Перед и спинка вяжутся одинаково, но отличаются количеством рядов. Перед получается 114 см в ширину и 57 см в высоту, а спинка – 114 см в ширину и 69 см в высоту. Воротник сначала вяжется просто прямоугольником, а потом сшивается, и в готовом виде составляет 23 см в высоту и 21 см в ширину. Перед и спинка сшиваются по краям, и в середине остается отверстие для воротника. Оно чуть больше, чем сам воротник, 26 см, но при пришивании воротник растянется и все сойдется. И уже готовое изделие получается в высоту 126 см, а в ширину 114 см. Плотность вязания здесь не играет большой роли. От того, свяжете ли вы пончи чуть слабее или чуть туже, ничего сильно не поменяется. У изделия единый размер. Раппорт узора состоит из 12 петель и 6 рядов. Материалы и инструменты. Для вязания понча вам понадобится пряжа. Я использовала пряжу Alize Superlana Classic, в ее составе 75% акрила и 25% шерсти. И на 100 грамм здесь 280 метров. У меня ушло около 5,5 мотков. Крючок номер 5. Игла с широким ушком для сшивания деталей для того, чтобы спрятать кончики нитей, а также ножницы. И перед, и спинка начинаются с провязывания полного рапорта узора, который состоит из шести рядов. Я покажу вам, как эти шесть рядов вяжутся. А дальше вам нужно будет просто повторять четыре последних ряда раппорта, с 3 по шестой включительно, до нужной длины. Начинаем вязать с переда. Набираем цепочку из 181 воздушной петли. Стараемся делать это не сильно туго. Набрали. Первый ряд мы вяжем просто столбиками без накида, начиная со второй петли от крючка. Первая петля это у нас петля подъема. Всего 180 столбиков без накида. Закончили ряд делаем 5 петель подъема разворачиваем вязание пропускаем первый столбик предыдущего ряда и во второй столбик вяжем столбик без накида затем пропускаем еще три столбика предыдущего ряда и в четвертый вяжем первый столбик с одним накидом, две воздушные петли, второй столбик с одним накидом, еще две воздушные петли. Третий столбик с одним накидом. Две воздушные петли. И четвертый столбик с одним накидом. Пропускаем три столбика предыдущего ряда. И в четвертый вяжем 1 столбик без накида. Дальше делаем 5 воздушных петель. Опять пропускаем 3 столбика без накида предыдущего ряда. И в четвертый вяжем 1 столбик без накида. Вяжем так до двух последних петель ряда. Причем самыми последними элементами перед этими петлями у нас должны быть 4 столбика с одним накидом и двумя воздушными петлями между ними, которые вяжутся в один столбик и один столбик без накида после них. Довязали. Вот он наш последний элемент. Делаем 2 воздушные петли. Пропускаем 1 столбик без накида предыдущего ряда и вяжем столбик с одним накидом в последний столбик. На этом мы закончили второй ряд. Третий ряд. Делаем 3 воздушные петли и переворачиваем вязание. Под арку из двух воздушных петель предыдущего ряда вяжем 1 столбик без накида. Пропускаем столбик без накида предыдущего ряда и под первую арку из двух воздушных петель между столбиками с одним накидом предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом под вторую арку из двух воздушных петель. Снова 2 воздушные петли. И 3 столбика с 1 накидом под третью арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Теперь под арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда мы вяжем 1 столбик без накида. 3 воздушные петли и еще один столбик без накида под эту жарку. Повторяем все то же самое до последних 5 воздушных петель предыдущего ряда. Последним перед этими петлями должен стать тот элемент, где мы вязали по 3 столбика с одним накидом подарки из 2 воздушных петель предыдущего ряда с двумя воздушными петлями между ними. Дошли до последних 5 воздушных петель предыдущего ряда. И вот наш последний элемент. И сначала под арку из этих 5 воздушных петель мы вяжем 1 столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю. Находим третью воздушную петлю предыдущего ряда. Прокалываем ее крючком и прямо в нее провязываем один столбик с одним накидом. На этом третий ряд закончен. Четвертый ряд. Делаем 4 воздушные петли. Переворачиваем вязание. И под первую арку из одной воздушной петли предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом. Далее пропускаем 1 столбик без накида и 1 элемент из 3 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. И под первую арку из 2 воздушных петель вяжем 1 столбик без накида. 5 воздушных петель. И опять 1 столбик без накида под вторую арку из 2 воздушных петель. Теперь находим арку из трех воздушных петель предыдущего ряда, то, что перед ней все пропускаем и вяжем под нее первый столбик с одним накидом. Две воздушные петли, второй столбик с одним накидом, опять две воздушные петли. Третий столбик с одним накидом. Все под ту жарку, арку. Две воздушные петли. И четвертый столбик с одним накидом. И опять столбик без накида подарку из двух воздушных петель предыдущего ряда. 5 воздушных петель и так далее. Повторяем до 3 воздушных петель, с которых мы начинали предыдущий ряд. Последним элементом перед этим должен быть 1 столбик без накида под арку из двух воздушных петель. Довязали. Теперь под эту арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом. Две воздушные петли, второй столбик с накидом, одна воздушная петля. Прокалываем вторую воздушную петлю предыдущего ряда крючком и вяжем в нее один столбик с одним накидом. Четвертый ряд закончен. Пятый ряд. Три воздушные петли, разворачиваем вязание. Под первую арку из одной воздушной петли предыдущего ряда вяжем один столбик с накидом. воздушные петли под следующую арку из двух воздушных петель делаем три столбика с одним накидом дальше Находим арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда и вяжем под нее столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли и еще один столбик без накида под ту же арку. Дальше находим наши арки из двух воздушных петель, которые мы делали между столбиками с накидом предыдущего ряда. И под первую такую арку вяжем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. Опять 3 столбика с одним накидом под вторую арку. Две воздушные петли и 3 столбика с одним накидом под третью арку. Опять находим арку из пяти воздушных петель предыдущего ряда. Вяжем под нее один столбик без накида. 3 воздушные петли, 1 столбик без накида и повторяем так до 4 воздушных петель, которые мы делали в начале предыдущего ряда. Последним элементом перед этим должны быть 3 столбика с накидом под арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда и 2 воздушные петли. Довязали. Под эту арку из 4 воздушных петель вяжем 1 столбик с накидом. Затем еще один столбик с накидом в третью воздушную петлю предыдущего ряда. Пятый ряд закончен. Шестой ряд. Делаем 5 воздушных петель. переворачиваем вязание под первую арку из двух воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик без накида дальше находим арку из трех воздушных петель предыдущего ряда вяжем под нее один столбик с накидом 2 воздушные петли Второй столбик с накидом, две воздушные петли, третий столбик с накидом, две воздушные петли и четвертый столбик с накидом. затем делаем столбик без накида подарку из двух воздушных петель. 5 воздушных петель и столбик без накида в следующую арку из двух воздушных петель предыдущего ряда. Повторяем эти действия до последнего столбика с накидом предыдущего ряда и трех воздушных петель после него. Довязали. Последним элементом перед тем, как мы закончим ряд, у нас был столбик без накида в арку из двух воздушных петель. Теперь делаем 2 воздушные петли. Пропускаем последний столбик с накидом предыдущего ряда и вяжем 1 столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Шестой ряд закончен. Теперь нам нужно повторять ряды раппорта узора с третьего по шестой, пока перед не достигнет нужной длины. Для этого в общей сложности мы должны связать 43 ряда. У нас получится еще 9 повторений рядов с 3 по 6 после того, как мы провязали первые 6 рядов. Это 42 ряда. И с 43 последним нужно связать третий ряд узора и на этом закончить. Перед полностью готов. Обрезаем нить, закрепляем и прячем кончик. Спинка вяжется точно так же, только ее длина должна составлять 51 ряд. Это полный рапорт из 6 рядов, затем еще 11 повторений рядов с 3 по 6, и последний 51 ряд – это третий ряд узора. В окончании также обрезаем нить, закрепляем ее и прячем кончик. Перейдем к воротнику. Крючком номер 5, не туго, набираем цепочку из 36 воздушных петель. Набрали. Начинаем вязание первого ряда со второй петли от крючка. Первая петля это петля подъема. Вяжем 35 столбиков без накида. Провязали первый ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. И первый столбик второго ряда мы провязываем за обе стенки петли. Дальше вяжем столбики без накида за заднюю стенку петли, пока до конца ряда не останется один столбик. Дошли до конца, и последний столбик ряда мы тоже провязываем за обе стенки петли. В общей сложности для воротника нам нужно провязать 80 рядов, два мы уже связали, по тому же самому принципу, а именно воздушная петля подъема, переворачиваем вязание. Один столбик без накида за обе стенки петли. Дальше столбики без накида за заднюю стенку петли, пока до конца ряда не останется один столбик. И его тоже провязываем за обе стенки петли. Закончили 80 ряд. Оставляем очень длинный конец нити, обрезаем ее и закрепляем. Им мы сошьем воротник вместе и потом пришьем его к понче. Перейдем к сшиванию. Складываем наш прямоугольник пополам так, чтобы косичка последнего провязанного ряда была ближе к нам. И вяжем ряд соединительных столбиков за заднюю стенку петли 80 ряда и за петли начального ряда из воздушных петель. При помощи того кончика нити, который мы оставляли. Всего 35 соединительных столбиков. Готово! Вот такой шов получился. Нить закрепляем, но опять же не обрезаем ее, чтобы потом пришить воротник к самому пончу. Откладываем пока воротник в сторону и переходим к сшиванию спинки и переда. Займемся сшиванием спинки и переда. Складываем обе детали лицевой стороной вверх, первыми рядами друг к другу. Для этого сначала нам понадобится вставить длинную нить в иглу широким ушком. Будем шить матрасным швом от края к середине. Сначала с одной стороны, потом с другой. В середине оставим отверстие для воротника. С каждой стороны нужно прошить по 70 петель. Чтобы выполнить матрасный шов, нам нужно вводить иглу под перемычки, которые находятся под галочками первого ряда из столбиков без накида. Попеременно сначала с одной, потом с другой стороны. Опять с одной стороны, потом с другой стороны. именно так, как я показываю на видео. Прошиваем несколько петель, подтягиваем нить, опять прошиваем несколько петель и опять подтягиваем нить, и так до нужного нам места. В конце обрезаем нить, закрепляем ее и прячем кончик, а потом точно так же сшиваем спинку и перед с другого края. Пришиваем воротник. Сначала вставляем в иглу ту нить, которую мы оставили, когда сшивали сам воротник. Все практически так же, как при сшивании переда и спинки. На стороне переда и спинки мы вводим углу под перемычки, находящиеся под галочками первого ряда из столбиков без накида. По краю воротника у нас есть точно такие же перемычки между дырочками, их хорошо видно. И со стороны воротника игла вводится именно под них. Опять прошиваем несколько петель, подтягиваем нить. Прошиваем несколько петель, подтягиваем нить и так далее. Таким образом пришиваем воротник по кругу полностью. Закончили с воротником. Прячем оставшиеся ниточки, проводим ВТО и на этом работа над нашим пончо завершена. Фотографии моего пончо и других моих работ вы можете посмотреть в моем профиле в инстаграм. Ссылку на него я оставлю под видео. Если какие-то этапы работы в видео для вас остались непонятными, обязательно напишите мне об этом в комментариях, и я помогу вам разобраться. А на этом мастер-класс по вязанию пончо закончен. Надеюсь, что у вас все получится. Спасибо за просмотр и до скорой встречи!